Всем добра. Сейчас мы будем взвешивать пчелиный подмор. Многие задаются вопросом, да и мы ну сами никогда еще не знали, сколько в 10 граммов пчелиного подмора. Вот сушеный пчелиный подмор. Это лекарственное средство. Из него делают настои, очень хорошие настои. Очень много от чего они помогают. Сейчас мы поставим, обнулим все это хозяйство и будем досыпать. И мы с вами узнаем сколько же в кружке, которая 250 будет 10 грамм челюнного подмора. Насыпать так не получается, будем вот так понемножечку. Так, пять и грамма. Так, семь грамма. 7,9 грамм. О. Маленько отгрузим, чтобы быть точными, Сколько в 10 граммах пчёлки. 9,9. Одно обратно вернули. Одно вернул 10 было. Ну, в общем, примерно вот столько целиного подмора. Кружки 200 граммовой 200, она кажется, 250 уже. Сейчас показывает 10. ровно поднял подрез, почему-то 10 стало от этого пчелиного подмора хватит сделать настоя 200 миллилитров в общем 200 грамм вот эту кружку можно полностью сделать настой на этом пчелином подморе кому интересно можно информацию за пчелиный подмор найти могу сказать как это делается? Здесь мы делаем мы сами. И первый раз видим, сколько же в 10 граммах пчелиного подмора. Такие вот 10 граммов хватит на 200-250 грамм. Сделать настойки на пчелином подморе. Настойку делать лучше на водке, на чистом спирте. Не советую. Так и все же чистый спирт может убить лишнего чего-то полезного. <как> вот это все лучше, конечно, перетереть сухую пчелку. И это все можно залить водкой полностью, вот эту кружечку. Ну, и разлить ее, или запечатать ее в какую-то бутылку и поставить ее на три недели настаиваться. После того, как настоится, отцедить это все хозяйство, процедить, поставить чисто капельник, и принимать его каплями. Капля на год жизни, если вам Полста лет, значит, 50 капель в день. И разделите эти 50 капель пополам. Утром 25, вечером 25. Капаете в стопочку 25 капель настоя. Заливаете до полстопочки водичкой. И выпиваете. Так как он все ж таки вонючий. И сильно вонючий. И вот так по 25 капель в один прием. 50 сразу в один прием. Тоже нежелательно. Тоже проверено на себе. И обязательно знаете нет ли у вас аллергической реакции на пчелопродукты. Не рискуйте, попробуйте немножко. Чтобы ничего у вас не произошло. И все в течение месяца вы вот так принимаете, я думаю, вам хватит на полгода как минимум заряда этого настоя. Помогает практически он от всего, но кто любит немножко выпить, тоже не советую пить его как алкогольный напиток, иначе может приключиться что-нибудь нехорошее. Так как все же такие здесь находятся яды. Никто их не отменял. Поэтому будьте осторожны. Всем добра и здоровья.